Сегодня на некоторых интернет-ресурсах заявились комментарии старшини Центральной выборчей комиссии относительно тех постановок, которые были приняты на сегодняшнем поседжении. И одна из этих постановок относится порядку формования выборчих комиссий. И по поводу старшини Центральной выборчей комиссии сейчас это формование должно отбываться с замеркованием кандидатур и рейтинговым голосованием. Каб представники оппозиционных партий Зараз разумели, чему они не будут Выключены в склад комиссий Тому я меркую, что Прогресс тут просто видовочный Когда они не разумели, чем их туда не включают то Зараз они это будут разуметь